Привет, вы на канале компании Автостронг. И сегодня мы сделаем тест-драйв поистине народного автомобиля. Дело в том, что Passat был первой иномаркой у многих владельцев. Про Passat B3 дизельный слагали легенды и пели песни. Это универсальный был автомобиль, как швейцарский нож. На нем можно было ездить на рыбалку, возить кирпичи, а 100-литровый бак мог перевести очень много топлива для продажи в Польше. Крепким хозяйственником был Passat B3B4B. 5. Но так не могло продолжаться вечно. Об этом заявил бизнес-классовый посад B6. B6 появился в 2005 году и ушел далеко вперед. Он соответствовал ожиданиям родного немецкого рынка, но не соответствовал требованиям классического бульбовоза. Он стал сложнее и комфортнее. Его было трудно обслуживать в гараже, и ему не нравился отечественный бензин и дизельное топливо. Но Поклонники до конца надеялись, что на заводе в него поставят простой атмосферный дизель. Нет, Passat B6 – это автомобиль про превосходство немецких технологий, а не про обслуживание на коленке. У Passat B6 очень большой выбор двигателей и разнообразие трансмиссий. В отличие от предшественника B5, где двигатель установлен продольно, у этой машины двигатель установлен поперечно. Поэтому максимальное число цилиндров – 6. Базовый двигатель для Passat B6 – это слабенький 1,6-литровый восьмиклапанный бензиновый мотор мощностью 102 силы, который агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач. Это простой и надежный мотор, который может все-таки не порадовать своих владельцев повышенным расходом масла из-за экономии на масле и из-за проблем с с охлаждением, в общем, если надо просто ездить и успевать в потоке, то это хороший выбор. Дальше у Passat все сложно. В моторной гамме Passat B6 есть еще два атмосферных бензиновых двигателя, которые познакомили владельцев Passat с пресловутой системой FSI послойным впрыском, который обеспечивает работу на бедной смеси. Двигатель 1.6 выдавал 115 лошадиных сил и приглянулся будущим владельцам тем, что у него в приводе ГРМ цепь. Ну, Мол, менять ее как ремень ГРМ не надо, но не тут-то было. Цепь растягивалась и начинала греметь уже к пробегу в 100 тысяч километров. Но если владелец менял масло вовремя, то есть каждые 10 тысяч, то цепь могла выходить и 200 тысяч километров. Также этот мотор не обрадовал владельцев выходом из строя лямбда зонтов, проблем с фазовращателем, а также классических проблем с прямым впрыском например бензонасос мог настругать стружку в масло этот мотор агрегатировался со шестиступенчатой МКПП и шестиступенчатым гидромеханическим автоматом от Айсин. двухлитровый мотор с обозначением BLR развивает 150 лошадиных сил этот мотор тянет трезво, но требует хорошего обслуживания в приводе ГРМ ремень, но впускной распредвал приводится маленькой цепью. Неудивительно, но она растягивается. Еще в этом моторе проблемный фазовращатель, хлипкий сервопривод ЕГР, а также хлипкие трубки системы вентиляции картера, а также есть вероятность засорения масла заборника. Ну и проблемы по части непосредственного впрыска. С 2005 года Passat B6 был доступен с турбированным двигателем 2.0 TFSI. По сути, это обычный FSI, только к нему добавили турбину. То есть проблемы с непосредственным впрыском, плюс еще добавились проблемы по части турбонаддува. В 2007 году гамма двигателей Passat B6 пополнилась печально известным 1.4 TSI семейства и a 111 У этого двигателя перескакивалось цепи за неудачного натяжителя без стопора противохода плюс цепь растягивалась плюс были вопросы с перепускной заслонкой турбины ее подклинивала также повышенный расход масла и течь антифриза через жидкостный интеркулер. Моторы 1.4 TSI существуют заводским метановым оборудованием. В 2007 году под капотами Passat B6 появились не менее легендарные двигатели 1.8 TSI и 2.0 TSI семейства EA888, которые были спроектированы с чистого листа. Ранний вариант 1.8 TSI с индексом BZB считается более-менее беспроблемным он хотя бы не ест масло, но... Цепь ГРМ у него тоже не вечная. К тому же на него установлена ненадежная помпа, которая имеет пластиковый корпус и приводится отдельным ремешком. Насос пристыковывается к пластиковому разветвителю, в котором находится датчик температуры и термостат. Вся эта конструкция дает течь, если помпа заклинивает либо обрывается ремешок. То есть Многие турбируемные моторы 1.8 TSI погибали от перегрева. Для остальных моторов TSI появившихся в 2008 году расход пол литра масла на тысячу километров с завода это норма, поэтому владельцы решались на дорогостоящую операцию по замене поршней и поршневых колец, чтобы избавиться от этого недуга. А вообще мотор огорчал цепью ГРМ, наличием нагара на клапанах, а также проблемы с системой вентиляции картерных газов. Двигатели 1.8 TSI агрегатировались со шестиступенчатой механической коробкой передач и шестиступенчатым автоматом Aisin, а также с семиступенчатой преселективной коробкой переключения передач DQ200. А 2.0 TSI агрегатировался с шестиступенчатой МКПП, и шестиступенчатым гидромеханическим автоматом ICE. На вершине моторной гаммы двигателей посад B6 расположились двигатели объемом 3,2 и 3,6 литра VR6. Это самый надежный вариант. Двигатели с непосредственным впрыском и чугунным блоком. Ресурс цепи ГРМ примерно 200 тысяч километров. Проблемы могут вызвать нагар на впускных клапанах, также недолговечные катушки зажигания, а также лопнувшая мембрана в системе вентиляции картерных газов. Агрегатируются эти двигатели с мокрой DSG-DQ-250. И полным приводом есть версия для американского рынка, очень редкая с передним приводом. Сама дизельных двигателей более компактная. B6 Passat дебютировал с насос-форсуночными с дизелями объемом 1,9 и 2 литра. У двухлитровых есть 8 или 16 клапанов в ГБЦ. Базовый 1.9 агрегатируется только с 5-ступенчатой МКПП, в нем 105 лошадиных сил, а вот 2-литровые агрегатируются с 6-ступенчатой МКПП, либо с мокрой DSG DQ250, 8-клапаном 2.0 TDI 140 лошадиных сил, а вот все 16-клапанные оснащались пьезоэлектрическими форсунками. У двигателей с насос форсунками много поклонников, но... Идеальными и беспроблемными эти двигатели назвать нельзя. Дело в том, что они доставили массу неудобств владельцам в первые годы выпуска. Например, мог перестать функционировать маслонасос, и тогда двигатель умирал от масляного голодания. Также насос-форсункам не нравилось качество топлива. Они изнашивались и переставали функционировать. Раньше их никто нормально не мог диагностировать, а также ремонтировать. Сейчас, естественно, ситуация проще. Также на восьмиклапанных моторах изнашивались гнезда насос-форсунок. На 16 клапанных двигателях трескалась ГБЦ. Это приводило к тому, что топливо попадало в масляный потон и смешивалось с маслом, а также есть случаи попадания антифриза в масло. В общем, в первые годы выпуска моторы с насос-форсунками натворили дел. Но теперь большинство моторов с насос-форсунками вылечено, и поэтому они не страшны. Потом эти дизели заменили на двигатели с топливной системой Common Rail. Семейства EA108. 89. Базовый был 1,6, который выдавал 105 лошадиных сил, а 2-литровый выдавали 110, 140 и 170. В первые месяцы выпуска была проблема с приводом маслонососа. Но в октябре 2009 года эту проблему устранили, а вообще... Дизельные двигатели с топливной системой Common Rail не с насос-форсунками радуют своих владельцев. На них даже пересаживаются владельцы проблемных бензиновых четырехцилиндровых двигателей посад B6 встречается со всеми доступными типами трансмиссий. Пятиступенчатая МКПП досталась базовым моторам 1.6 MPI и 1.9 TDI. Среди шестиступенчатых МКПП есть две ненадежные – 0.2S и 0.2Q, которые выхаживают 100-150 тысяч километров, а потом просто разваливаются. Причина в износе заднего подшипника первичного вала. Поначалу наблюдаются проблемы при переключении Первой передачи и задней. Затем может рычаг переключения передач остаться в положении заднего хода и наблюдаются проблемы со сцеплением. В особо запущенных случаях чрезмерный люфт вала приводит к заклиниванию трансмиссии на ходу и сопутствующему разрушению корпуса. Нельзя сказать, что эти трансмиссии такие уж ненадежные. Практика показывает, что износ первичного вала появляется на фоне эксплуатации автомобиля с откровением изношенным и гремящим двухмассовым маховиком. Попутно откалываются зубья у ведомой шестерни дифференциала, срываются заклепки также изнашиваются его подшипники. Двухмассовые маховики ходят примерно 150 тысяч километров. С автоматическими коробками для Passat B6 не все так просто. В зависимости от рынка, для которого предназначается Passat B6, один вариант мотора может комплектоваться разными коробками. Это Обычный автомат гидромеханический, либо преселективная ДСГ. Селектор автомобилей с ДСГ всегда обозначается этими тремя буквами. Гидромеханический автомат тф 60 sn он же 09G в каталогах VAG достался двигателям 1.6FSI и 2.0FSI и турбированному 2.0TFSI. А затем достался еще двигателю 1.8TSI. Этот автомат очень требователен к качеству трансмиссионной жидкости и ее охлаждению. Дело в том, что чем меньше двигатель, тем меньше радиатор охлаждения. При езде летом в пробках и на фоне засоренного продуктами износа теплообменника. Обязательно появятся проблемы с трансмиссией вплоть до деформации гидроблока, пинки и удары при переключении передач являются следствием перегрева трансмиссионной жидкости в большинстве случаев. Проблемы с этим шестиступенчатым автоматом начинались уже после окончания гарантийного срока, а при трассовых эксплуатациях и если уменьшить интервал замены масла до 60 тысяч километров, эта коробка прослужит и 200 тысяч. Немало этих коробок погибли из-за попадания антифриża фриза в масло из-за прожавевшего теплообменника. Поэтому многие владельцы меняли радиатор жидкостного охлаждения на радиатор воздушного охлаждения, который штатно устанавливался на Passat с двухлитровым бензиновым двигателем. Установка более производительного радиатора помогала решить проблему с пинками и ударами при переключении передач. Преселективные трансмиссии для Passat B6 представлены в двух вариантах – двигателем 2 .0 TDI 1,8 TSI и 2,0 TSI, а также мотором vr 6 достались при селективной трансмиссии DQ250. Это наименее проблемная DSG. Если вовремя приехать на диагностику при первых симптомах и пинках, то тогда удастся отделаться недорогим ремонтом либо же заменой масла владельцы чипованных двигателей умудряются развалить на этой коробке дифференциал. На двигателях 1.4 TSI и 1.8 TSI встречается семиступенчатая преселективная DSG DQ200. Это коробка с двойным сухим сцеплением. Она самая проблемная, даже концерн VAG с ней помучился. Об износе сцепления говорят вибрации на второй передаче. Затем с большими пробегами после очередной смены сцепления придется поменять мехатроник. А в самых запущенных случаях придется поменять сальник и подшипник первичного вала. Это возможно сделать при замене сцепления. Двигатели объемом от 2 литров могли оснащаться полным приводом, который был создан на основе муфты Haldex второго поколения. Муфта находится в редукторе задней оси там же находится ЭБУ. Изначально муфта Халдекс, когда выходила из строя, не ремонтировалась, потому что никто не знал причин выхода из строя и способов ремонта. Сейчас все проще, муфта ремонтируется. Обычно первым выходит из строя крохотный мотор гидронасоса. На панели приборов загорается ESP, а привод на заднюю ось не подается. В этом случае надо выдернуть 9 предохранитель слева в панели приборов. Если он перегорел, то менять его не надо, пока не будут решены вопросы с гидронасосом. Из строя выходит сам электромотор из-за износа счета коллектора. А вот если моторчик искупался в трансмиссионной жидкости, которая сочится по сальнику вала, либо же коллектор изношен, либо же произойдет короткое замыкание, то тогда может пострадать ЭБУ. Ремонт представляет из себя замену моторчика, либо же насоса. В ряде случаев ЭБУ тоже можно восстановить. ЭБУ. Также может пострадать из-за попадания на него влаги и грязи, потому что с завода он не очень хорошо герметизирован. Чтобы продлить срок службы муфты Халдекс, масло надо менять каждые 30 тысяч километров. Лакокрасочное покрытие Passat сдается под воздействием дорожных Реагентов краска буквально отваливается хлопьями, проблемных мест много. Это кромки дверей, кромка багажника, колесные арки, кромки капота, кромка лобового стекла, а также металл вокруг ручек. Покраска ненадолго поможет, буквально через год-два все вылезет наружу. Найти посад с идеальным кузовом с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Passat B6 был одной из первых иномарок, который познакомил нас с полностью обогреваемым лобовым стеклом и шокировал его стоимостью. Сейчас лобовое стекло для Passat в оригинале с нитями обогрева стоит 400 долларов. не оригинал вдвое дешевле. Volkswagen Passat B6 может иметь опциональные адаптивные фары то есть линзы которых поворачиваются вслед за поворотом руля. После 100 тысяч километров этот механизм сервопривод перестает работать, и фары перестают поворачиваться по горизонтали. Вообще, все версии фар Passat B6 стареют, мутнеют поликарбонатные стекла, слепнут отражатели линз, фары можно восстановить до заводского состояния в специальных мастерских. Еще одно что на Passat B6 – это светодиодные задние фонари, которые должны были быть вечными. Но на практике казалось, что некоторые светодиоды переставали гореть. Говорят, что с завода сошла партия с бракованными кольцами большего диаметра. Их можно подчинить, Но для этого надо вскрывать фонарь и перепаивать диоды на подходящие. Еще одно слабое место ⁇ это неисправные механизмы замков, которые не позволяют ручкам открывать двери. В этом случае может помочь смазка сервопривода замка. Также зимой в ручки попадает влага, которая замерзает в оплетке троса замка, и тогда дверь не открывается. Все Passat B6 оснащены сервоприводом стояночного тормоза, но этот узел оказался хлопотным. Во-первых, перестает работать кнопка, которая ставит автомобиль на ручник, в ней изнашивается микровыключатель, и автомобиль с первого раза не удается поставить на ручник. В ряде случаев микровыключатель ремонтируется, но в продаже есть уже не оригинальные кнопки в сборе. Во-вторых, выходит из строя сервопривод Сервопривод представляет из себя электромотор с редуктором, которые помещены в пластиковый корпус. И Этот пластиковый корпус прикручен к суппортам. Для профилактики стоит очищать стык и уплотнение между корпусом сервопривода и суппортом, а также добавлять смазку в редуктор. Во многих Passat B6 со временем плохо дует климат-контроль, плохо регулирует температуру и слышны шорохи из недр передней панели. Диагностика покажет проблемы с электромоторами заслонок. Причина в том, что в одном из сервоприводов, а их может быть 6-7, теряется сигнал с потенциометра, а по потенциометру блок управления климата видит фактическое положение заслонок. Во многих случаях дорожка потенциометра просто засоряется. Но для этого надо извлечь сервоприводы заслонок из передней панели. После этого Корпуса сервоприводов легко разбираются и поддаются чистке. После установки заслонок надо их адаптировать с помощью фирменного диагностического ПО. На многих автомобилях Passat B6 подогревы сидений выходили из строя. Но проблема решается просто – надо снять обивку сидушек и подпаять оборванные контактные провода. Напомним, что компания «АвтоСтронг» привозит отличные БУ-запчасти из Европы, а компания «МотоСтронг» привозит прекрасные мотоциклы с минимальным пробегом и полным комплектом документов. Скоро сезон, поэтому обязательно обращайтесь Все ссылочки и подробности в описании. Подробные обзоры на двигатели, которые устанавливались на Volkswagen Passat B6 есть в нашем плейлисте. Там более 20 двигателей ВАК. А сейчас мы едем на СТО, чтобы показать, как Passat B6 выглядит снизу и что там ломается. Сейчас мы находимся в автосервисе "Гранат Авто М город Минск. Это современно оборудованная станция, которая входит в самую крупную сеть СТО на территории Беларуси. Solid Авто Сервис". На станции используется технология развал-схождения, 3D и балансировочный стенд американской компании Hunter. Подписывайтесь на страницу сети в Instagram и следите за предложениями. Все ссылочки и подробности в описании. Передняя подвеска со стойками «Макферсон» по одному рычагу на каждое колесо. Передние сайлентблоки продаются отдельно, стоят недорого, а не оригинал, и того дешевле ходят примерно 50 тысяч километров. Задние сайлентблоки запрессованы в алюминиевые консоли. Лет 5-10 назад они стоили достаточно дорого, поэтому владельцы автомобилей пытались сэкономить и находили подходящие сайлентблоки, которые подходили сюда от Volkswagen Polo, Audi A2 и Шкоды Fabi. Мало того, что надо правильно запрессовать сайлентблок, так надо еще его и ориентировать, потому что Внутренняя втулка имеет особый шестигранный профиль. Но сейчас так заморачиваться не надо, потому что цена на оригинал стала намного ниже, и также на рынке есть много заменителей. Но в обоих случаях ресурса это сальноблоком не прибавило. Если эксплуатировать автомобиль с сильно изношенным задним блоком, то это приведет к тому, что на рычаге разобьется шестигранный штырь, и тогда придется менять рычаг на новый. Опять же, сейчас это не очень затратно. Есть у Passat B6 особенно связанная со втулками стабилизатора. Дело в том, что втулки по оригиналу отдельно от стабилизатора не продаются. И Раньше владельцы искали подходящие для замены. Но сегодня в продаже есть много заменителей. Чтобы заменить втулки стабилизатора, надо творчески подойти к рассверливанию их скоб. В задней подвеске требуют внимания сайлентблоки задних поперечных рычагов, но не чаще, чем раз в 100 тысяч километров, если были установлены хорошие детали. Все версии автомобиля Passat B6 оснащались электроусилителями рулевого управления, которые на многих машинах выходили из строя. Диагностика показывала ошибки, указывающие на обрыв связи с блоком управления электроусилителя. а Это происходило из-за попадания грязи и влаги в блок. Обычно эта проблема возникает из-за обрыва контактов микросхем в электронной плате, но лишь в редких случаях удается найти Разорванный контакт и подпаять его. В большинстве случаев приходится менять рейку в сборе. Также немало случаев протертых проводов, которые идут к блоку управления электроусилителем. Также Passat B6 первых годов выпуска мог высветить на приборной панели индикатор неисправности электроусилителя руля. При этом руль мог не разблокироваться, а автомобиль запускался с 10, 20, 30 раза. Всему виной был блокиратор рулевой колонки, а именно концевой выключатель, который находится в нем. Эту проблему решали по гарантии, но она встречается до сих пор. Но проблема Лечится. Рулевая рейка Passat B6 может застучать. Это вызвано износом сухарей. Напомним, что сухари прижимают рейку к винтовому валу и фиксируют ее от радиальных перемещений. Чтобы избавиться от стука, надо снять сухари, смазать сухари, а также подтянуть их вот в принципе и все что мы хотели рассказать о слабых местах автомобиля volkswagen Passat b6 если у вас есть какие-то дополнения то обязательно напишите в комментариях если вы хотите знать о моторах коробках и будет запчастях абсолютно все а теперь уже и о слабых местах автомобилей то обязательно подпишитесь на наш канал поставьте лайк этому видео заходите на наши соцсети заходите на наш сайт и помните что с вами всегда была есть и будет компания автоstrom.